Оля a todos. Всем привет! С вами Татья из Испании, один из основателей онлайн-клуба «Время испанского». В этом видео я хочу с вами поговорить про важные шаги, который нужно сделать, какой бы вы язык ни собрались учить. Я, разумеется, вам буду больше говорить про испанский, но эта техника, так сказать, вернее, этот момент очень важен для, для, любого, для любого языка. В целом, даже не только про язык, но мы с вами все-таки остаемся в рамках языка. Первое, что нужно сделать, это не выбрать курс, не выбрать преподавателя, не выбрать учебники. Нет, первое, что нужно сделать, это понять, зачем вы хотите учить язык. Найти ваше собственное зачем. Потому что наш мозг не любит тратить энергию. Ему все равно. Если, грубо говоря, вы просто так этого хотите, и мозг не понимает зачем, вам будет непросто выбираться из откатов. Это раз. Во-вторых, заставить себя что-то сделать и выработать привычку. Если мы не понимаем, зачем, все. На первом моменте, конечно, можно сказать, такие эмоции, это так классно, что-то новое учить. Но потом, когда случаются первые вопросы, а они всегда есть в языке, да, первые наши непонимания, мы начинаем задаваться вопросом, а стоит ли продолжать. И если вы не понимаете, для чего вы это делаете, здесь очень легко скатиться. Можно, конечно, искать новую-новую-новую мотивацию, но часто, если вы не понимаете, для чего вы это хотите, вас не вытянет никакая не мотивация. Также наш мозг очень ленив. Если он не понимает, для чего вы это делаете, отсюда и образуется. И леню, да не хочу, и да потом. Нет, если вы не понимаете, зачем, то вы к этому не приступаете. Очень часто. Наш мозг, задача нашего мозга это экономить энергию, а не тратить ее на непонятные нам действия. Если мы это не понимаем, для чего мы это делаем, смысл нам туда тратить энергию? Хотим новый язык выучить? Пф, окей, а зачем? А для чего? Если мы, у нас нет нашего собственного зачем, которое важно именно нам, то наш мозг будет всячески нас от этого отталкивать, потому что... Его задача экономить энергию не просто тратить, просто так ее тратить. Также дело в том, что язык это не всегда линия подъема, что вот я отсюда из точки А, с точки Б, так быстро переведу, переведу и там просто такая прямая линия нет. Дело в том, что изучение языка это такая да, волнообразная у нас линия. И вот эти вот волнообразные это наши откаты. Откаты бывают у всех, просто относиться к ним, относится к ним каждый по-своему. Кто-то легко, кто-то более сложно, да, у всех свое это влияет, и наш собственный опыт, и наши собственные взгляды, да, то есть, но ну, откаты бывают у всех. И когда вы находитесь как раз в нижней точке, так сказать, в нижней точке, это когда у нас, да, здесь мы сталкиваемся с, с очередным непониманием, либо с первым непониманием, вот это зачем нам может помочь двигаться дальше? Если вы не понимаете, зачем нам подниматься, и зачем нам дальше вот это все проходить, то есть, что вы здесь скажете… Нет, либо мы, и мы точно найдем причину, для чего нам нужно не продолжать. У нас нет способностей к языкам, ой, да в целом, в принципе, без испанского мне в стране жить нормально. И вот так, мы точно найдем причину, почему нам это делать не надо. Причем, кстати, причину, почему нам это делать не надо, мы найдем гораздо быстрее, чем понять это зачем. И вот это зачем вам поможет в период откатов, вам поможет двигаться дальше, вам поможет но давайте это, скажем, не лениться, грубо говоря, да. Ну, хотя лень – это отдельная, отдельная такая штука, про которую тоже стоит, думаю, поговорить. Также ваше «зачем» поможет, понимание, вернее, вашего «зачем» поможет вам выбрать верный курс, выбрать преподавателя, выбрать ваш, ваш формат работы и выбрать ваш, так сказать, режим работы, да, то есть сколько времени уделять этому, как, зачем, почему и так далее. Да. И, кстати, зачем оно все-таки чуть-чуть отличается по цели? По моему взглядам цель и для чего мы это делаем – это разное. Все-таки наша цель выходит из разряда «Почему мы это делаем?». Сначала мы находим наше «Зачем?», а потом мы ставим «Цель». Цель может меняться. Да, ну давайте сейчас все-таки про цель больше не будем говорить, то я сейчас уйду, это видео затянется еще на час. И, кстати, вас зачем тоже может меняться. Это нормально, если вы начинаете, например, просто хочу, там, не знаю, навык развивать, а потом вы понимаете, все-таки у вас появляется какая-то возможность, не знаю, там, переехать, работа и так далее. Да, я, да, я так, а verses, я вот поэтому, вот для этого хочу. Это нормально, если меняется ваше зачем. Но начинать без зачем, учить новый язык будет Смысла мало, потому что при первой же трудности вы можете, так сказать, слиться. Но если вы все-таки уже начали и у вас есть багаж знаний, то скажите, что не очень все-таки весело заканчивать эту историю, потому что выучить язык может каждый. Делитесь в комментариях вашим зачем. Мы дальше с вами увидимся в видео, будем расширять эту тему. И очень жду ваших личных зачем выучите язык. Всем пока!